Просто нелюбимы. И это бывает по разных причинах. Это бывает не только в семье, мужем, женой, детьми, на работе, в обществе. Причины бывают разные. И в церкви. К сожалению, в церкви тоже. Так бывает. Знаете, церковь – это дом отца. Написано «сын». Возвращался домой. Сын возвращался в семью. И когда в церкви существует атмосфера семьи, атмосфера дома, атмосфера истины, Бог будет прилагать людей. Не мы, а Бог. Знаете, чтобы... Но это очень много зависит сегодня от нас с вами, чтобы мы поддерживали эту атмосферу. Потому что Бог, Он все дал, Он все сделал чтобы у нас не получилось так, как со старшим братом. Младший вернулся в семью. Почему-то осердился, написано. А отец любит и одного, и другого. У них пир, радость, веселье. Отец выходит навстречу к нему, говорит, заходи. А написано, он даже не, зах не хотел заходить осердился. Почему? Он говорит, слушай, ты мне ничего не дал. А вот этот блудник, который расточил, все прогулял, ты встречаешь ему и все даешь, а ты мне ничего не дал. Но давайте вернемся к самому началу этой притчи. И сказал младший, из них отцу. Отче, дай мне следующую часть имения. И отец разделил имение. Что отец сделал? Разделил. Он дал и младшему, дал и старшему. А почему ты не берешь? Бери. Он говорит, ты мне не дал. Вы знаете, иногда так получается, что мы хотим, чтобы нам дали все. Чтобы нам принесли, положили все, дали, и мы ждем. А Бог говорит, слушай, мое твое. Я разделил тебе все. Я дал тебе все. Он по справедливости говорил. Но в данный момент он чувствовал себя нелюбимым. Потому что у старшего брата было немножко гордости. Знаете, Библия говорит, если ты хочешь, чтобы тебя любили, начинай любить людей. Если ты хочешь иметь друзей, будь сам дружелюбным. А из-за гордости у нас Получается, что мы чувствуем себя обделенными, нелюбимыми, как старший брат. Но бывает действительно так, что мы нелюбимы. Я хочу коснуться сегодня одной истории из Ветхого Завета. Это история об Иакове. Иаков – это внук Авраама, сын Исаака. Жизнь Иакова, когда ты посмотришь, прочитаешь, она как бурная река. Она связана с очень многими людьми. И написано, что у него было две жены, Лия и Рахиль. Мы знаем, что хитростью Лаван сначала дал Лию, потому что написано, что Лия была она некрасива, была, а потом Рахиль. И все, что было у Рахиль, оно было любимо Иаковым. Он все любил в Рахиле. И даже детей написано больше, чем детей Лии. Так написано в Библии. И вот Лия нелюбима. Знаете, женщина, она чувствует, когда она нелюбима. Это не говорится о какой-то физической близости, потому что физическая близость у них была. Это что-то особенное. Да? И написано, что Бог узрел, что Лия была нелюбима. Поэтому мужья, драгоценные братья, любите своих жен. Потому что Бог видит это. И Бог знает. И вы дадите отчет. Потому что когда мы не любим своих жен, Бог это все видит. Так написано в Библии. И вот Лия нелюбима. И написано, Бог увидел, что Лия нелюбима. Давайте почитаем. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее. А Рахиль была неплодна. Видите? Бог все видит, и Бог все знает. Скажите «Аминь» и воздайте Ему славу. Лилия зачала и родила сына, и нарекла Ему рубим, потому что, сказала она, Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой. И зачала опять родила сына, и сказала, Господь услышал, услышал что я любима, и дал мне сего. И нарекла Ему имя Симеон. И я родила еще сына, и сказала, теперь-то прилеплится ко мне муж мой, ибо я родила трех сыновей, от, чего, от, от всего наречено ему имя Леви. Леви – это священство. И еще начала родила сына, и сказала, теперь-то я восхвалю Господа. Посему нарекла ему имя Иуда и перестала рождать. Смотрите, что я хочу сказать. Все, что связано с Лией, у нее было все связано с Господом. Она не ходила, никому не рассказывала, она не жаловалась, она просто... Бог видел ее сердце, потому что по всей вероятности она изливала свое сердце Богу, потому что муж не любит ее. И Бог увидел это все. И все, что было связано с, Лилией, было с, с Лией, было связано с Господом. Она родила сына. Теперь-то муж меня полюбит. Она еще прилепливала это, э, к Иакову. Она все еще думала, что вот-вот, вот я рожу опять-опять. И в конце, когда она родила уже Иуду, она сказала, я восхвалю Господа. Она восхвалила Господа. Это была слава для Господа. И в, Лили появилась, в Лии появилась вера. Потому что Господь, это хвала для бога поэтому когда у нас что то не получается когда мы чувствуем себя обделенными и когда мы стоим перед богом когда мы не ходим знаете не рассказываем когда мы знаете не обижаемся когда у нас нету гордости когда у нас нету каких то разочарований бог все видит и все знает Аминь. знаете когда от Иоанна написано, что когда Иисус пришел к колодцу, был полдень, была жара. Он пришел туда, написано, уставшись от пути, он пришел и сел у колодца. Но Библия говорит, что ему надлежало там быть, потому что он никогда ничего не делал, не видя Отца Творящего. Он пришел туда, потому что там был Бог. И он рассказывал притчу о блудном сыне. Что он хотел этим сказать? Он показал сердце отца. Он показал, какой Бог. Любящий Бог. И вот приходит женщина туда, к колодцу. Мы очень много говорим этой женщине. Очень много. Да, самарянке. Мы очень много о ней говорим. Вот она пришла тоже в полдень, в жару. Она была нелюбима своим обществом. Она была нелюбима людьми. Нелюбима этими мужьями, которые были у нее пять или шесть. Она пришла, потому что она не хотела идти ли утром, или вечером. Ну вот, встреча с Иисусом, она поменяла всю ее жизнь. Смотрите, Иисус открылся ей как Мессия. Удивительно. Ученикам не открылся, а ей открылся как Мессия. Он открылся, как говорил уже пастор что каких поклонников ищет Отец? Поклонников в духе и в истине. И встреча с Иисусом, она поменяла ее жизнь. Она говорит, слушай, дай мне этой воды живой. Я хочу, чтобы я не черпала. Он говорит, слушай, черпать придется. Я дам тебе, жаждать не будешь. Когда мы приходим к Богу, знаете, Бог есть любовь, но любовь, она должна всегда быть взаимной. Любовь, она взаимна. И как мы можем проявлять эту любовь? Любовь к ближнему, любовь к братьям, любовь к церкви, любовь к этому миру, потому что Бог есть любовь. И когда я молилась об этой теме, знаете, говорить о любви, оно очень сложно Почему? Потому что ты, когда ты говоришь, ты должен сам иметь эту любовь. Потому что ты, когда говоришь, а не имеешь этой любви, написано Таким звонящим, Павел пишет. Поэтому говоря о любви, мы должны любить, говоря о вере, мы должны веровать. И вот кто соприкоснулся? Кто соприкоснулся со Христом? Смотрите, блудные женщины, мытари, грешники, насколько их жизнь поменялась. Если мы хотим знать, какой Бог и как Иисус поступал, значит, нужно читать Евангелие. Там все написано о нем. Как он делал, как он поступал, как он ходил, как он жил. Читать Евангелие. Когда соприкоснулась эта женщина Мария, так точно же блудница, женщина города того, была отвергнута тоже своим обществом своими людьми, и когда она соприкоснулась со Христом, она увидела ту любовь, нелицемерную любовь, она увидела ту любовь к жизни вечной, она увидела то, что Он мог дать ей, эту любовь. И когда она попробовала, это источники живой воды, которые лились из сердца Иисуса в жизнь этих людей, она поменялась. Смотрите, удивительно, Иисус умер и воскрес, и Он делает транзит. И он является кому? Первой этой женщине Марии, этой блуднице, которая искала его, которая любила его, которая ждала его. Вот эти все, раз, такая, знаете, коротенькая такая, знаете, вот. Но она показывает сердце Бога. Она показывает, когда мы соприкасаемся к его сердцу, мы меняемся. И вот я думала, что же такое это, все время вот это источник воды живой. Ну думаю, ну как это, этот источник? Ну, придите и пейте, да? Кто будет пить, из того из шрева потекут реки воды живой. Ну как это? Господи, как это? Это Его Слово, это Его истина, это Его познание. Это когда мы в пятницу собирались, это отношения с Богом, личные отношения. Когда мы знаем, когда мы познаем, когда в любую минуту мы можем уповать на Него надеяться на Его милость, на Его любовь, на Его благодать, тогда жизнь течет в нас, Его жизнь. Поэтому Бог говорит, придите. Кто будет пить, у того из чрева будут чечь реки живой воды. И чтобы мы не чувствовали себя нелюбимыми, Бог всегда ждет нас. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Кому, Он говорит, верующим? Если что-то у тебя не так, если что-то в жизни не складывается, и придите ко мне, я успокою вас. Поэтому дай Бог, чтобы мы всегда приходили к Богу, чтобы мы всегда искали этот источник воды живой, чтобы мы могли передать этот источник любви живой другим людям. Потому что, знаете, мы можем доказывать, рассказывать о Христе, мы можем говорить о Нем очень много. Но когда люди соприкасались с Иисусом, они чувствовали это. Они чувствовали эту атмосферу, они чувствовали эту любовь, они чувствовали то, что Он может им дать. И Он сказал, я, Иисус, вчера, сегодня, во веки тот же, и Он оставил нам это все. И пусть Его прикосновение которые есть в наших жизнях. Оно будет изливаться в жизни наших домов, наших семей, наших родных и близких, тех людей, с которыми мы общаемся, чтобы они почувствовали, что Бог есть любовь, и чтобы не были отделенными, чтобы не были нелюбимыми, чтобы знали, что всегда их любят и ждут, потому что заплачена большая цена за наши жизни и за любовь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.